В ходе встречи главе государства было доложено о результатах работы агентства в сфере противодействия теневой экономике. За истекший период этого года возбуждено 727 уголовных дел в сфере экономической деятельности. Государству возмещено ущерб в размере 67 миллиардов тенге. Кроме того, во исполнение поручений главы государства агентством принимаются системные меры в целях минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс. Так мы отказались от повального возбуждения уголовных дел и от так называемой палочной системы. В результате ежегодно констатируется снижение фактов регистрации экономических преступлений. Кроме того, мы прекратили 3000 уголовных дел прошлых лет, по которым предприниматели долгое время находились в подвешенном состоянии. Также в три раза сокращены были сроки расследований. В результате мы в этом году констатируем трехкратное снижение количества жалоб на наши действия судебные органы. Работа в данном направлении продолжается.